Главный тренер футбольного клуба «Динамо Минска» Артем Викторович Челеденский. Начнем по традиции с ваших комментариев. Добрый вечер, что прокомментировать, ну, в первую очередь хочу сказать, наверное, по результату. Результат, конечно, не такой, который, на который мы рассчитывали, что на это повлияло, все ну, разбирать по игре, первый тайм, создали моменты, которые не реализовали. Просили ребят, как только мы играли быстро, то есть за счет быстрых передач, у нас возникали моменты. Что касается первом тайме, особенно при разворотах игры с фланга на фланг и вхождении, эти моменты мы доводили практически до логического завершения. Единственное, мы не смогли реализовать те моменты, которые создали. Что касается игры в обороне, опять на первых минутах мы могли пропускать еще стандарта саута, где опять же потеряли концентрацию при, при опеке соперника. А во втором тайме хотели начать игру за счет флангов, попросили ребят чтобы мы быстрее вскрывали фланги и за счет фланговых передач завершать атаки. Но, к сожалению, к сожалению, наши, наверное, кто вышел на замену, ребята очень узко заходили вовнутрь. То есть и, и игра вся построилась через центральную зону. И в этой центральной зоне было очень тяжело что-то сделать, потому что была насыщенная оборона соперника. Как только в конце тайма, наверное, второго тайма, мы доставили мячи во фланге, произошло пару моментов у ворот соперника. Если это касается, слушай комментарий по матчу, именно на самой игре. Не выиграли, но если посчитать статистику, сколько мы создали голевых эпизодов у ворот соперника, то во втором тайме намного меньше создаем. За счет того, что мы создали моменты, их надо реализовывать. Если бы их не было, это было бы совсем по-другому. К сожалению, есть моменты, надо работать именно над реализацией этих моментов, которые мы создаем. Ну, мы посмотрели, нам хотелось, хотелось еще добавить скорости. То есть добавить скорости за счет выхода ауринью. Ауринью чтобы мы быстрее начали двигать в атаке мяч В принципе Мауринью дал неплохую скорость Единственное что конечно это качество передач слангов немножко конечно хотелось бы получше от него видеть наверное так Не в заявке Ну на микро повреждения А у Артема тоже повреждение, если помните в Мозере он его внесли как бы он получил травму, то есть, ну, пока что это только по травмам. А как со стороны? А? Вот ну, вы сами понимаете, человек приехал только неделю назад к нам, то есть, э, тяжело сказать, вроде бы в тренировочном процессе, то есть, есть мастерство, еще при том, что, как бы, он Сколько там получается, наверное, недельки? Ну, наверное, недельки 4, наверное, был без тренировочного процесса. То есть это тоже, наверное, сказывается. Еще, как бы, он, наверное, не знает всех требований, то, что мы хотим видеть. Плюс ко всему, плюс ко всему, то есть, ну, очень мало времени и мы пока что в коллективе, видно привыкнуть. Ну, вы знаете, когда хорошие футболисты есть, в любом случае, для тренера это выбор. Даже, как бы, сегодня, я понимаю, что уже мне полегче, в том плане, что когда был, например, первые игры там, с Гомелем, на усиление было практически только молодые футболисты. Сейчас у меня уже есть выбор, и с этим легче как бы, получается. Но и сейчас как бы, конкуренция возрастет у ребят за счет того, что пришли другие футболисты, с которыми надо им конкурировать. То есть, кто будет сильнее, тот, скорее всего, будет играть. Ну, все зависит от самих ребят. В принципе, предложение есть, но ребята ну, пока не хотят, наверное. То есть это от них будет в первую очередь зависеть. А вы сами понимаете, аренда только первая лига, высшая лига уже запутана.